Перед началом основного рассказа желаю сказать вам о конкурсе, который происходит сейчас в нашей группе RNT. Кто хочет урвать халявно аккаунт или получить бесплатно прокачку, переходи. Ведь группа шикарна, как в плане мемов, так и прокачки, которые вы можете получить за копейки. Есть множество разнообразных товаров, начиная от костюмов и заканчивая аккаунтами, и сочной, недорогой прокачкой в пакетах. Если ты пока и нуждаешься в наших услугах и желаешь поднять себе настроение, то тебе к нам. Ссылочка в описании. Людендорф, Северный Янгтон, 9 лет назад Сколько смысла и сколько тайны в этой строчке Всем привет, с вами ваш синий эльф Ремыч И перед началом я тебе посоветую поставить лайк А точнее это рыло хочет 600 лайков на это видео Ставь лайк или этот хищник будет стоять на твоей лестничной площадке Будет спамить тебе в дверь с РПГ В итоге кекнет тебя Сделает 1-0 на тебе Ты больше не возродишься И он будет ап над тобой Стало страшно? Не бойся. Ставь лайк, и я ему скажу не трогать тебя. Все помнят пролог GTA V. Но немногие догадывались, да и вообще, навряд ли кто-то об этом думал и задумывался, что было до пролога. Так как мы начинаем игру уже с действий событий, которые были 9 лет назад, без какой-либо предыстории. И сегодня я попытаюсь воссоздать ту самую предысторию. И чтобы повзаимодействовать с тобой, мой зритель, вот тебе вопрос, пока я не начал выкладывать свои догадки и предположения насчет этого. Как ты думаешь, что было до пролога? Как ты видишь эту картину? И вообще, как происходила подготовка к этому ограблению? Дай волю фантазии выговорить, и чья версия понравится мне больше всего, тому я готов за это дело заплатить. 200 рублей на Киве за твою историю. Начать бы я вообще хотел с истоков. GTA 5, как мы помним, вышла 17 сентября 2013 года. И действия игры происходили именно в 2013 году. В прологе мы видим надпись. 9 лет назад. И уже здесь, проделав цепочку в голове, можно прийти к тому, что в прологе мы находились в 2004 году. Неплохая отсылка на GTA San Andreas, так как та в свою очередь вышла в 2004 году. Возможно и не отсылка. Но, зная Rockstar, они у нас умные. Умные. вы знаете какие они умные еще в прологе мы можем увидеть елку значит тут либо 31 декабря 2004 года либо первые числа января 2005 все это дело происходило в 5 часов утра само ограбление в банке сам штат Северный Янгтон взят из жизни с штатов США, который называется Северная Декота. Поискав что-то интересное, связанное с этим штатом в реальной жизни, хотел найти хоть какую-то отсылку, но не нашел ничего интересного, что было в 2004 году в Декоте. Кто еще помнит, мы в Янгтоне были два раза по ходу игры. Это в прологе и в середине игры на миссии «Зарыть топор войны», где после миссии Майкла забрали узкоглазые игроки базы. Ну да, те самые топ игроки на ПК, которые кекают круто и четко. По ходу моего рассказа я еще затрону миссию зарыть топор войны. Вот теперь к самому интересному моменту этого видео. Итак, тут нам уже понадобятся читы. Поворачиваемся на 180 градусов и видим вот эту дверь. Несложно догадаться, что наши боевые иранцы зашли сюда с этой двери. Так, берем и вылетаем на уклипом. Как мы вышли отсюда, мы видим табличку Bobcat Security. Запомните это название, ибо для вас будет чуть позже неплохой аргумент. Дальше, как мы вышли, мы видим две дороги, которые ведут направо и налево. Мне хочется пойти налево, и это будет целесообразно и правильно, как по мне. Но вы можете сказать, «О, Эльфремыч, можно же пойти и направо». Согласен с тобой. Но сейчас раскидаю залево и, кому интересно, вернусь к правой дороге. И вы поймете, что Майклу, Тревору и Бреду было бы глупо идти направо. Итак, мы идем налево, видим эту калитку, наши персонажи залетали через нее, подбегали к двери и влетали в банк, чтобы ограбить его. Идем дальше. Что было до входа в калитку? Смотрите сюда. Видите эти следы от колес? Тут несложно прикинуть, что у движения было плюс-минус вот такое. И когда развернулся, вот-вот-вот-вот-вот сюда приехал наш водитель с пролога, которого рипнули. Копы 1-0 на нем сделали, как и этот хищник. Если лайк не поставишь, не беси меня. Сейчас пойдешь в глазок смотреть и увидишь, что там этот монстр переросток стоит. Не испытывай судьбу. Много таких было, которые говорили: Да не буду я лайк ставить, да не нравится мне это видео. Теперь их нету. Лайк ставь, понял, да? Все, запомните вот эту калитку и эти следы от колес. Если бы они пошли справа, это было бы глупо для них в первую очередь. Во-первых, много бежать. Во-вторых, здесь будка с охранником. В-третьих, глупо было бы держать открытыми ворота для всяких рандомов. Открыты они по скрипту. Представьте, что они закрыты. Все, закрыли. Скажите, смотри, следы от колес тоже есть. Есть. Но помните про Bobcat Security? Так вот, это место для этих машин. Теперь смотри сюда. Видишь эту зеленую дверь? Так вот, в этих машинах деньги находятся. Но давайте вспомним, что раньше многие крепили C4 на них и взрывали, чтобы получить копейку. И люди, которые в этих Bobcat'ах, они идут до хранилища и донатят туда деньги на сохранение, чтобы людям кредиты выдавать. В общем, направо идти глупо было бы в первую очередь для нашей банды. Итак, мой вариант лево и точка. Дальше, по планировке сюжету говорится, что Брэд и майкл жили в людендорфе и решили наделать своих делов или же они прилетели туда чтобы спланировать и ограбить банк неважно один фиг им нужно было бы время чтобы быть там и спланировать это нелегкое дело и вновь у нас два варианта полететь направо или налево давайте полетим направо как мы видим но ну, навряд ли они ехали с той стороны и продумали план действия оттуда то ли дело левая сторона как мы видим здесь есть много домов отелей кинотеатров можно сказать это поселок городского типа и я уверен что вот где-то вот здесь ребята планировали свои дела и вот сейчас я попытаюсь показать шаблон планировки Все, можно представить такую картину до пролога, дальше нами всеми известный пролог и само ограбление. Но в ходе ограбления получилось две форс-мажорных ситуации. Первое, убили водилу, второе, не было вертолета. Если отталкиваться от планировки, то исход был бы такой. Они успешно в четвером добрались бы до вертолета и улетели бы из Янгтона и начали свое развитие в Лос-Сантосе. С другой стороны, получилось все не по плану. Убили водилу и вертолет не прилетел. Да и вообще, поезд сбил их машину. Но в катсцене, когда поезд сбил их машину, Майкл говорит своей банде, чтобы мы действовали по плану. Якобы чтобы мы все дожидались вертолета. И сейчас будет темная сторона Майкла. В общем, кто внимательно проходил GTA опять, могли знать, что Майкл хотел построить свою смерть и смыться со всеми деньгами в лос сантос и начать жизнь с чистого листа. Но Дэйв Нортон специально или не специально, убил Брэда. Майкл же так чисто маслину поймал, и ему плохо стало. Проще говоря, Майкл остался. В 2004 году в Янгтоне И начал жизнь с чистого листа в Лос-Антосе Но вместо него похоронили Брэда. И однажды в ходе игры Когда мы дошли до Тревора В середине игры его тригернуло И он заподозрил, что ему суд выше Следуя от этого, он хотел уже лично разобраться А кто же все-таки был в гробу Так как по данным игры Бред был в тюрьме И якобы он писал письма Тревору Надеюсь вас удивило это видео и оно вам понравилось, так как я спонтанно дошел до этой мысли, когда делал прокачку аккаунта человеку. Вот, давайте набираем 600 лайков и я пойду придумывать что-то новое и интересное. И да, побойся этого хищника, он наблюдает за тобой, когда ты сидишь в ИК и отключаешь безопасный поиск у видео. Всем удачи мои уанабищники, больше вам кеков на уеночке и больше кеков на уеночке. Всем удачи и пока.